Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там тема сегодняшнего онлайн Гадание второго расклада, что готовит март месяц. Соответственно, у нас будет три варианта. Выбирайте по своей интуиции, какой именно март ваш, какая информация там. Поэтому выбираем. Первое, второе, третье. Выбирайте один из вариантов. Здравствуйте, кто у нас загадал первый вариант? Но ну, давайте посмотрим, что у вас готовит март месяц. Соответственно, здесь у нас двоечка пентаклей, мечей десятка жезлов. Сейчас еще бы сквырнуть это все. Идеально. Я бы здесь... Э, ну... Ну я бы сказала, что некоторая ситуация, либо вокруг вас, либо созданная вами, не исключая то и то, будет заставлять вас двигаться, будет заставлять вас искать некоторое равновесие, возможно, также какое-то приобретение некоторого опыта, я бы даже сказала, в таком плане. То есть опыт, информация будет очень сильно... То есть Смотрите, вас заставят какие-то ситуации действовать как-то определенно в своей жизни, чтобы ее уравнивать, либо восстанавливать, либо как-то что-то совмещать в своей жизни, не знаю, любовь, работа, дом, дом, дом ребенка. Вот. Но при этом этот месяц даст вас, вам очень много информации при, этом при, э, при том, что в принципе... Я бы сказала, что тяжеловато в некоторых степенях у вам будет. При этом всем, ну, при том, что вы будете свой, не, свою некоторую жизнь регулировать, вы научитесь чему-то. Но это для вас немножечко будет все-таки сложным, но очень сильно полезно. Если у вас какие-то есть определенные проекты, которые вы делаете, возможно, в как-то момент устаканится либо закончится. Закончатся эти, эти проекты именно в марте месяца. Но я думаю, что здесь вас немножечко, знаете, судьба немного проверит э, вас именно как личность э, на прочность при таком сочетании карт которой вы, в принципе, вы постигнете что-то что очень сильное новое. То есть здесь нету никакой загадки, здесь нет никакого поражения в этом случае. Здесь я думаю, что постигнете что-то новое, модернизируйте свои навыки, возможно, чему-то научитесь какую-то новую информацию, что приведет вас в некоторую гармонию, но не без тяжелых усилий. Возможно, также могу еще предположить, что по такому сочетанию вам все есть какие-то, у вас будут какие-то определенные люди, которые могут вас, вам помочь пройти этот март. Потому что март у вас, я прям сразу скажу, не сильно легкий, но и непростой. Он очень сильно интересный, где вы можете показать всю себя. Если вы работаете, допустим, и вы хотите показать себя начальнику, хороший, кстати, период для такого некоторого подтверждения своего статуса, и что ты можешь все. Также это очень хорошие возможности для тех людей, кто хочет попробовать себя во что-то в чем-то очень не сильно интересном, как-то вот именно зарядиться некоторой авантюрностью, чтобы выдержать все. Вот, честно говоря, правда, это очень хороший месяц для вот каких-то авантюр, для идей, для свершений, для опыта, для доказания самому себе, что ты можешь, для улучшений многих ситуаций в жизни. Также, Но улучшение ситуации, э, ситуации в жизни, либо какой-то сферы, здесь я не исключаю ум и интуицию. Пожалуйста, применяйте. Это хороший способ для того, чтобы что-то постичь в жизни. Ум и интуицию и то ощущение, куда вас все-таки направлять. Слушайте, пожалуйста, свое тело в этом месяце также по такому сочетанию. То есть не пропускайте мимо, если какие-то у вас тяжести, либо заболевания. То есть я не говорю сидеть дома, но просто следите за своим здоровьем, чтобы просто не согнуться, либо как-то не выгнуться, чтобы потом не разогнуться. Да? То есть, вот здесь, вот какой-то такой месяц авантюрный, тяжеловатый, но при этом очень интересно, если вы проявите достаточную гибкость, знания, логику, интуицию для налаживания все и вся в своей жизни. Потому что все-таки десятки и жезлов, десятка и чаш это все равно, конечно, некоторый результат. И все-таки по десяткам. Я бы могла бы здесь сказать, с двойкой совмещен, что вы можете как-то перевернуть некоторый ход своих идеалов, ход своих проектов более благополучную стезю для себя выдержать также испытания если у вас какие-то большие серьезные дела обстоят не знаю, на даче что-то вспахать прям, и боишься тяжело нет ты справишься возможно какие-то определенные помощники э, тебе также помогут здесь я бы еще бы добавила что у нас по пажу мечей а... Также не исключено некоторое действие со стороны именно детей, либо ваших маленьких родных. Поэтому, но ну, я бы сказала в хорошем тогда плане, возможно, какие-то сложности могут вам дети... Э так скажем, принести, но все-таки одновременно, я бы сказала, и помочь. Какими-то, возможно, даже своими рассуждениями. Это вот то же самое, когда мама приходит, значит, на, на утренник, она отводит ребенка, она снимает на телефон, а она рассказывает стихотворение, что мама, интернет это интернет, а я это я, я у тебя одна. Это в общем плане стихотворение. Поэтому, я думаю, многие видели. Поэтому то же самое, какие-то знаки судьбы, именно знаки с ваших детей, либо с молодых людей вокруг вас вы тоже можете видеть которые могут вам помочь для достижения ваших результатов и ваших некоторых идеалов чего-то достигнуть поэтому дорогие мои если что дела получится помощники у некоторых будут у некоторых своими силами поэтому вот короче как-то так спасибо вам то что вы досмотрели давайте перейдем к следующим вариантам Здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант. Ну, давайте посмотрим, что готовит март месяц. Что готовит март месяц второму варианту. Поиск красивый. Поясок. Так, а я записываю а, ну ладно, я это вырежу. Я, я надеюсь, я это вырежу. Я не надеюсь, я не забуду, я это вырежу. Так, здесь у нас двойка. Угу. Я, в принципе, поняла. М -м да. Если торогу посмотреть, то прям идеально. А, давайте посмотрим, значит, у нас а, тут происходит двойка двойка пентаклей, сила императрицы, семерочка мечей и девяточка мечей. Дорогие мои, ну, в принципе, денег, как вот, если по девятке мечей она прям выладит, вот, как-то страшно, да, ну, не переживайте. Не страшно у вас там будет, все у вас будет очень даже хорошо. Главное, просто уметь распоряжаться всеми своими Эмоциями, фибрами души, ощущениями и тому подобное. Поэтому главное правильно распоряжаться еще так же, я говорю, прям сразу, своим мозгом на, на март месяц, потому что здесь некоторая особая чувствительность и чувственность у вас может приоткрыться. Возможно, вот немножко как оголенные провода. Но также люди мои человеки. Здесь также оголенные провода могут вам давать какие-то свои возможности, свои приоритеты перед другими какими-то людьми либо даже другими вариантами, вы очень сильно будете воспринимать как-то близко к сердцу, либо также вы будете очень сильно восприимчивы э, в отношениях с другими людьми, в энергиях, вы можете предугадывать какие-то определенные события в жизни, вы также сможете ощущать других людей, вы будете разбираться в их человеческой даже психике, грубо говоря. То есть, э, в принципе, вот как человек, который... Э, ну, не то, что там зарабатывает на людях, либо как-то еще, но который э, работает в сфере э, с людьми. То это очень даже хорошая позиция для таких людей, чтобы как-то увеличить даже свои продажи, увеличить какую-то свою доходность, если что. Потому что здесь я, я и сказала, главное просто с, с какие-то некоторые вот эти приоритеты просто их немного подкрутить в свой плюс и сделать их своим достоинством на март месяц. Поэтому а, возможно таки, такое же, я бы сказала, начало, как у первого варианта подвойки Пентакли, но здесь все-таки у нас силой. То есть я бы здесь сказала, что здесь может произойти какие-то ситуации, которые сделают так, чтобы вы крутились, сделают так, чтобы вы прилагали очень много усилий. Возможно, также... Возможно, навалятся какие-то определенные вид обязанностей в этом марте месяца. Но я думаю, что здесь а, и с помощью интуиции, разума и какого-то творческого подхода вы совсем справитесь. Это вот прям зарубите себе на носу, какой чинаш. Поэтому, пожалуйста, не пугайтесь такого сочетания карт, как девятка и там а, все-таки как сем семерочка. Как вариант, давайте для особо таких фатали... фат... фаталистических личностей, либо личностей, которые в танке, порой бывает, что здесь могут проигрываться какие-то всякие тайны, какие-то запреты, какие-то авантюры, какие-то также хитроумные сплетения вокруг вас. Это тоже может под собой нести, и я об этом не могу просто так молчать, поэтому все-таки какие-то хитрости, хитросплетения, но понимая, какое сочетание здесь карты, понимая, что может просто произойти, я все-таки отложила эту трактовку напоследок, потому что а, здесь, возможно, такие люди, которые воспринимают очень близко к сердцу и там, из головы ничего не вылезет. Да? То есть, поэтому, возможно, такой же момент осторожности, некоторой авантюрности вам очень сильно понадобится для того, чтобы решить какие-то сложные задачи, головоломки, либо найти силы внутри себя. Поэтому я не исключаю и самый такой, не то, что не негативный, а самый такой не очень хороший случай, что вы можете не совладать со своим мозгом, вы можете не совладать со своими мыслями, и вас затянет в самое «не балуйся» под названием страхи, под названием угнетения, под названием одиночества. Я, я не исключаю, но это такой негативный случай, если вы его, конечно же, просто, грубо говоря, повернете С свою голову не в ту сторону, это может вам как-то обернуться. Поэтому будьте немножечко просто аккуратны, осторожно у вас все получится. Просто главное держите глаза. Ровно, усиленно и против страхов. Поэтому, дорогие мои, вот какой-то такой у вас интерес. У вас интересный, авантюрный и при этом больше располагательный к себе, чем ну, даже, я думаю, здесь большинство большинства вариантов. Хороший месть. Главное, правильно этим распрягаться и свои минусы а, дополнять, либо переименовывать свои достоинства. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующим вариантам. Здравствуйте, кто загадал у нас третий вариант. Ну, давайте посмотрим, что готовит март месяц. Дорогие мои, ну вот так. <свят> ну вот так, что готовит март месяц. По восьмерке мечей я бы хотела бы сказать, что здесь как на него хотя бы вот как ты на него посмотришь, что он и будет для тебя готовить. Почему? все таки восьмерка мечей это карта, когда люди либо обстоятельства по мнению человека сыграет против него нету никаких сил нету никаких возможностей нету что-то определенного то есть здесь можно по марту грубо говоря возможно март будет связывать как-то вас по руки и по ноге грубо говоря но дело в том то что восьмерка мечей она всегда в большей мере говорит о том что человек сам связывает себя сам себя связывает вне зависимости от того, сложно, либо тяжело ему. Просто он не видит какого-то выхода для себя. Поэтому во многих трактовках это можно сказать, что многие обстоятельства вокруг вас будут не позволять вам куда-то двигаться. Но я бы хотела бы заметить, на заднем фоне у нас присутствует гора. Там лес, потом гора и потом некий восход к горе. Я бы здесь сказала, что просто, возможно, из-за каких-то препятствий, из-за того, как вы не знаете, как действовать в данной ситуации, вы можете отклоняться от этой ситуации, вы можете отклоняться от этой горы, от этого дома и стать в стороне. То есть здесь я бы сказала и очень сильно рекомендую просто следить за вашими мыслями, за то, какими-то вашими ситуациями, за возможностями и за предоставление каких-то шансов вокруг себя, потому что все таки Восьмерка мечей это не особо позитивная карта, но она больше говорит о том, что все проблемы, они кроются не совсем в вашем окружении, а больше в своих мыслях и от того, чего, от чего вы ограждаетесь. Поэтому, дорогие мои, здесь Марту такое возможно. Возможно, на, а здесь я бы сказала, что по пустой карте у многих просто по-разному проиграется. Просто одна восьмерка мечей, какие-то сложные жизненные ситуации, вещи, которые сложно просто преодолеть. Ну, а у всех остальных, что именно, соответственно, я не могу сказать по пустой карте. Возможно, там, семья, возможно, работа, возможно, отношения, возможно, что-то, деньги, либо какие-то в пространстве некоторые вещи. Но, дорогие мои, все-таки... Уметь чувствовать в этот момент очень сильно необходимо. И очень сильно необходимо, важно видеть очень сильно, очень сильно, и все это... Тавтология, короче. Вы должны просто ясно видеть свои возможности. Вы должны осознавать, где вы, в какой клетке вы находитесь. В клетке обстоятельства, либо в своих же мыслях, которые вам диктуют эти обстоятельства. То есть достаточно некоторый момент, даже сложный март, но при этом... Это хорошая возможность, чтобы контролировать свой мозг, чтобы контролировать свои мысли и свое некоторое видение разных ситуаций, потому что у вас дальше пустая карта. Потому что я думаю, что здесь, если вы э, выйдете из иллюзий своих мыслей, вы увидите много возможностей. Но у каждого просто по карте они будут свои. все таки пустая карта там тоже. Там девушка изображена, там некоторая, кораблик. Поэтому все таки дорогие мои, движение-то оно есть. Главное его просто увидеть. Главное понять, какие вы движения будете делать в ближайшем будущем, чтобы близко и быть максимально приближенной к некоторым своим целям, и некоторым забирания на свою некоторую гору. Потому что все таки она прям сильно выделяется просто для меня лично. Потому что некоторое взбирание и некоторые какие-то такие башенки красненькие, просто дорогие, главное видеть то какой-то свой первый шажочек. Если правда, если какие-то жизненные ситуации просто преграждают путь, главное видеть впереди один, один метр. Луч, <смех> фонаря и потом идти дальше метром за метром. Но ну, вы придете к своей цели и к своей какой-то некоторой мечте. Поэтому, дорогие мои, вот такое особо непростое, но очень свое своеобразный, интересный месяц для рассмотрения себя со всех точек зрения. И даже на общих раскладах, я думаю, что может такое проигрываться. Поэтому, вот, короче, какой-то такой интересненький все-таки, я думаю, что месяц. Но главное вот чувствовать некоторые потоки все-таки и чувствовать то, куда тебя ведет э, та же самая вода и в каком направлении она движется, какие эмоции у вас ощущается. Обращайте внимание на свои эмоции, обращайте внимание на свою реакцию, на определенные ситуации. Почему? Потому что здесь все-таки по восьмерке мечей женщина насталкивается сталкивается с водой, она стоит, на ней, стоит рядом с водой, которая в принципе ведет ее от, от этих именно восьмерки мечей поэтому обращайте внимание на свои эмоции что вы чувствуете что вы предпринимаете также на свои действия и у вас я думаю очень даже много чего получится достичь если вы соответственно будете к этому прилагать усилия поэтому такой день месяц усиленных действий но при и сталкивание с определенными жизненными ситуациями которые вы в принципе можете выйти, выйти также можете все-таки из иллюзий, но главное же из них выйти, а не то, что я сказала, что вы точно увидите. Поэтому и главное действовать именно в марте месяца. Поэтому спасибо вам. Я желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.